Как ты поняла, что вот ферма – это то, что надо? Лошадей я полюбила в Новой Зеландии, когда жила. Мы пытаемся жить фермерством. То есть жить в Питере было скучно, а тут жить не скучно. У меня кино здесь бесплатное каждый день. Завал заказов перед Рождеством и перед Пасхой. Хреновуха – это спиртное, а хреновина – это закуска. Подписывайтесь на канал Ромы, ставьте ему лайк, лучше два. Валерия, ты бросила питерскую жизнь, приехала в португальскую глубинку, завела 14 собак, 13 лошадей и живешь здесь счастливо, по-моему. Расскажи, с чего все начиналось? Начиналось все с того, что я зарегистрировалась на, на сайте волонтером. Вот. И потом я неожиданно совершенно, когда у меня была полная депрессия в Питере, получила прекрасный имейл от человека, который живет в Португалии, но француз, который спросил меня, а не хочешь ли ты поработать волонтером в Португалии? У меня есть лошади. Да. Это была для меня как красная тряпка, потому что лошадей я полюбила в Новой Зеландии, когда жила. Поэтому я, естественно, особо не сомневаюсь: купила билет с разрывом в три недели и приехала сюда. Расскажи о лошадках, которые у вас тут. Вот есть четыре пони. Они нам достались совершенно случайно от людей, которые очень плохо с ними обращались. Серьезно? Да. Вот. Они безумные, потому что они постоянно убегают. А? Убегают к соседям, едят и топчут у них огороды. Да, и их очень сложно поймать. Очень сложно. Особенно вот эту. Да? Она вообще не дается. Никогда. И еще... Ага. Как это нельзя сзади да? подходить, иначе да. получишь очень хороший пинок. Давай расскажем немного о бэкграунде. Ты журналист, пиарщик, а ты закончила... Ты преподаватель. Закончила? Ты преподаватель, закончила филфак в Рязани. В Казани. В Казани. Угу. Потом приехала на журфак в Питер, бросила питерский журфак, да. работала журналистом. Мне все время становилось скучно. Вот это самое, самое такое... Важное для меня, чтобы скучно не было. Как только мне журналистика стала скучно заниматься, я переквалифицировался в пиар, потому что это достаточно близко, да. поэтому не было проблемы. Потом мне стало скучно заниматься пиаром. Я переквалифицировался э, в копирайтеры, просто писала текст. Вот, потом мне и я наскучила, и я закончила дистанционно э, школу в Англии, получила сертификат преподавателя и начала преподавать английский в группах в Питере, опять же. Потом опять стало скучно, ты уехала? Да, потом мне опять по стало скучно. Новой ну, Новая Зеландия была где-то там между. Да? Да. После Новой Зеландии, и после Австралии, конечно, в офис мне возвращаться не хотелось. Единственное, я вернулась в офис, чтобы заработать денег, чтобы опять уехать. Окей. Okay. Как ты поняла, что вот ферма это то, что надо? Я не понимала. Я совершенно не понимала. Это случилось абсолютно случайно. Здесь уже, в Португалии здесь, или в Новой Зеландии? Здесь, здесь. В Новой Зеландии я работала там для.. Там как лагерь летний для детей. Uh -huh. Но там были лошади. А, а, нет, я не понимала совершенно, и просто приехала, просто пообщаться с лошадьми, посмотреть на другую реальность, так скажем, не офисную, не городскую, и все, и потом Жак аккуратненько начал спрашивать, ну как ага. тебе здесь, и сказала, круто, и все, и потом я уехала в Питер, потому что у меня виза закончилась, но через три месяца я приехала обратно, мы благополучно поженились, и вот я уже четыре с лишним здесь. года да, здесь, и здесь ничего не было. Здесь были лошади, было пару собак. Привет! И все, ни цветников, ни огородов, Жак этим не занимался. Расскажи о мустангах. Ну они не все мустанги. Это Томи. Томи. Благодаря ему я здесь осталась. Так, расскажи. Потому что... Жак меня на него посадил, но я никогда до этого не была в галопе. Ага. А Томи начал галопировать. Я сделала очень большую ошибку, я посмотрела вниз, что нельзя как? делать. Я упала, повредила спину, и вместо трех недель я здесь осталась на два месяца, потому что врач сказал, какие перелеты, к черту, оставайтесь. Да. Да. да, Тома, скажите, да, Он определил попросил. вашу судьбу, да? Да, он. Вот. Ну, он очень смешной. Он очень хороший. Он хороший, и он все время хочет есть. Расскажи про э, сайт волонтеров. Что это такое, что это дает? Э, может быть, ребята захотят так путешествовать? Угу. Это отличный способ путешествовать, потому что там очень большая база людей, кому нужны волонтеры да. по всему миру. Включая Новую Зеландию, включая Австралию и так далее. Э, ты просто там регистрируешься, заводишь страничку. Это как соцсеть. Да. да, как в Фейсбуке, грубо говоря. Да. И потом ищешь, там можно отфильтровать. То есть Отцы. ты хочешь, например, поехать, я не знаю, там в Швейцарию, там, угу. быть волонтером? Ты фильтруешь по да. э, стране, по Швейцарии, смотришь предложения, связываешь? Да, но ну, не только по стране, там можно отфильтровать, что именно ты хочешь делать. И либо это там фарминг, угу, ферма, либо, да? Это, да, либо это работа с детьми, например, либо строительство, как угодно. Что обычно предлагают? Ой, предлагают очень много всего. Ну, например, там два часа работы в день и бесплатный бесплатное жилье. И, вот и это, кстати, обед. вот это, кстати, тоже важно, потому что люди разные, бывают очень наглые, которые хотят, чтобы волонтер работал 6 часов ага. и при этом не кормят, а предоставляют только жилье. Да. А есть те, которые говорят, там два часа работы, два-три в день, плюс выходные. Предоставляется отдельные комнаты либо отдельный домик да. даже И полное обеспечение, ну то есть еда Но при этом нужно понимать, что никто не оплачивает твою поездку да, да. То есть билеты ты покупаешь да. на свои деньги То есть классно так приехать, например, вот к вам можно приехать волонтером? Ну к нам в теории можно, но я сейчас как бы не очень хочу никаких волонтеров Потому что у нас толком жить негде и куча ага. собак и ага. это будет дополнительный стресс просто Да Окей, okay. но ну, обычно это происходит так, ты приезжаешь на какую-то ферму, живешь на ферме себе и два часа работаешь, остальные там 22, грубо говоря, ты можешь гулять. Да, ну так и было. Здесь, например, здесь особо было делать нечего, Жаку нужна приехала, была, да? в принципе, компания. Да. Вот. Поэтому... Выбирал по фотографиям, скажу честно. Я не знаю, но он мне говорил, что он отослал просто очень много. Да. Да, он, он решил, он сначала зарегистрировался там, ждал-ждал, пока ему напишут, никто не написал, и он решил просто разослать такой спам. Ага. И все. И, собственно, и, и не судьбу, только да? я откликнулась, а еще девочка после меня приехала, еще мальчик здесь был из Германии. А это мама и дочка, да? Да, это Мун, Му. она альбинос, она мустанг, привезена из Америки давным-давно. А это ее дочка. Силья ее Силья. зовут, что в переводе означает липочка. Липочка. липочка. липочка. Она еще сосет молоко у мамы, но очень любит хлеб. И, и хорошая, хорошая. Ее папа тоже мустан. Да, ее папа мустан, так что она тоже мустан. Расскажи, что вы делаете здесь на ферме, кроме того, что выращиваете вот этих красавчиков. Еще я для себя и для семьи, собственно, у нас ничего не пропадает. Я выращиваю овощи, uh -huh. у нас есть фруктовые деревья, uh -huh. потом посмотрим, там есть просто апельсиновая аллея очень классная. Uh -huh. У нас много оливковых деревьев, больше сотни, поэтому мы собираем оливки, делаем либо маринованные, ну и маринованные, и маслом. Ребята, подписывайтесь на мой фейсбук, там самое интересное. Вот, то есть мы пытаемся жить фермерством, плюс Жак время от времени, он находит работу по перевозке, поскольку у нас есть грузовик да. для перевозки лошадей, то есть он перевозит лошадей, овец и так далее. То есть вы зарабатываете тем, что вот тем, что выращиваете и продаете, да? Ну, не только, но вот то, что он еще работает, да. либо там он, например, после пожаров, о, до пожаров еще, поскольку у него есть хороший опыт в этом плане, он консультирует тех, кто хочет обезопасить себя. Во время пожара он приезжает, смотрит, как люди живут и дает им рекомендации, как э, обезопасить себя. А лошадки для чего? А лошадки Жак их очень любит. Так что они, в принципе, для души. Только, да? И плюс навоз, потому что земля, я не знаю, может быть, в Португалии где-то есть хорошая земля. Угу. У нас ее нет. Поэтому очень много нужно навоза. Вот он здесь в изобилии. Я знаю, что Апач вы привезли из США. Жак заплатил 8 тысяч долларов за то, чтобы его привезти сюда. Да, но это было до меня, поэтому я очень плохо знаю эту Он историю. настоящий мустанг. Да, и он очень-очень своеобразный. Его на... нужно приручать. Но он идет ко мне, я ему даже постригла челку. Смотри, он даже к ним ко мне подошел. Да? Нюхает? Да, Пачи. Ты хороший, мальчик. Ты очень красивый. Ты очень красивый. Да. Но его вот, ему нельзя настойчивый быть и так далее. Вот, когда он хочет, он подходит, когда не хочет, он уходит. Вот как сейчас. Так, а собачки? 14 собак. Зачем 14 собак на ферме? Мы не планировали, я когда приехала, была парочка, потом вот ну вот Данди появился, а потом просто вот этот сам пришел, вообще да, сам, ниоткуда, да. и остался, ему здесь понравилось, он решил остаться, вот до сих пор здесь. Ну, я думаю. А остальных мы либо подбираем, в основном подбираем, да, парочку мы взяли просто из приюта, потому что их жаль. И получается, что мы их оставляем, потому что... Последних два вы нашли сами в лесу, я знаю, да? Жак нашел в горах выгоревших после пожаров. Они откуда-то пришли, видимо, убежали от пожара, маленькие совсем, им был месяц, может быть, полтора. Он услышал каким-то чудом их в ночи, и, и, и все, и мы их решили тоже оставить. Слушай, а скажи, пожалуйста, кому вы продаете вот свои, э, свои эти продукты? Я знаю, ты в русскоязычных группах постоянно публикуешь о том, что вы это делаете. А португальцы покупают? Да, португальцы покупают у нас яйца постоянно, особенно завал заказов перед Рождеством и перед Пасхой. Mm -hmm. а... Сколько стоит десяток яиц? Десяток? Домашних. Мы десяток Или не как продаем. Двенадцать? да? Да, Ну, это зависит. Три с половиной. Три с половиной евро, да? да? Да. А что еще продаете? Расскажи, пожалуйста. А оливковое масло. Сколько стоит литр? Или Семь 7,5 литр. Да. Но Могу... там все равно есть градации. То есть чем больше люди покупают, тем меньше это стоит. Да. Какие у вас большие оливки, смотри? Да, это такой сорт. есть еще мелкий галега-сорт. Они больше масла дают. Но там это есть оливковые... Все оливковое... рощи да, вот, да, да. Там больше 100 деревьев общей сложности на территории. Ну, практически все уже обобраны. Что вы делаете с ними? Мы их маринуем, и масло. Масла очень много в этом году, так что очень классно. И масло очень хорошее получилось, реально очень вкусно. Настоящее, настоящее. Да, конечно, первый холодный джим. Вот, а потом всякие закрутки. Жак делает отличные соусы, людям нравится, песто, например. Ага. Я сделала в этом году хреновину. Знаешь, что такое хреновина? хреновина? Да, Я это, видел, томаты. Это, банка. это томаты с чесноком и с хреном. Очень вкусно. Я недавно тоже мне нравится. попадалась в фотографии хреновина. Это как, будто, как банка с какой-то водкой или что? Нет, Нет, это хреновуха. А, это хреновуха? <с> Есть разница. Вот, да, конечно. Хреновуха – это спиртное, а хреновина – это закуска. Соус. Вы делаете ликеры? Мы делаем ликеры, да. В это первый год. и вкусности. Угу. Да, соленья. А вот квашную капусту я сделала. Русские ну что называется, русские продукты делаете или нет? Ну вот Квашная кроме капусты. Хреновый, хреновинный это наш. Да. То есть кто знает, они это любят. Да, соленые огурцы, томаты. Да, конечно, есть заготовка, например, для борща. Окей, то есть можно у тебя купить заготовку на борща? Да. Конечно. Скажи, пожалуйста, почему плохо жить здесь? Плохо. Не могу придумать Нет такого, не скучно А что значит скучно? Вот. То есть жить в Питере было скучно, а тут жить не скучно Да, точно, просто я не очень понимаю, когда мне говорят Ой, здесь ничего нет, ага. а, там в кино не пойдешь, в кафе не пойдешь, на кофе есть То есть 30 километров проедешь, даже меньше Есть, но неохота, вот неохота вообще Никуда выбираться. Мы пару раз с Жаком думали, надо, наверное, в кино съездить. А потом так, и кого, на кого мы да. оставим собак? И, и это занимает время. А зачем? Да. Не хочется. Не хочется. У меня кино. Ой-ой-ой. Сани! У меня кино здесь бесплатное каждый день. Потому что здесь, здесь постоянно что-то происходит. Вот я встаю утром, я не знаю, что дальше произойдет. Просто не знаю, здесь невозможно прогнозировать. Вот сейчас мы сделаем это, да. М -м, так не работает. Это наша прекрасная апельсиновая роща. У нас очень много апельсиновых и мандариновых деревьев. А вот это, кстати, как это называется, амонд. Что это? Я не помню. Миндаль. Миндаль. Миндальное дерево. Это мандаринка? Да, это мандарин. И они, кстати, уже практически готовы. И вот на том дереве практически готовы А что готовы вы делаете мандарины. с ними? Мы постоянно пьем Фреш. свежевыжатый сок. Класс. И вот, вот реально вот их много. Их порядка 600 деревьев на нашей 600? территории. Ты еще вот. говорила, что вы даете их э, да, свиньям. Мы, да, я говорила, что у нас ничего не пропадает. Ни вкие отходы, потому что мы даем их свинкам, например. Сейчас вот овцам. Овцы едят их прекрасно. А здесь моя земляника, но она очень плохо выглядит, потому что была засуха. Но она, я надеюсь, что восстановится. Вот, и вся вот, вот уходит вдаль, эта вся роща. Ну и на террасу ниже там тоже клубника и апельсины, мандарины. Ты была сельским ребенком. Угу. Да, летом, жила у бабушки. Летом жила у бабушки. В Казани. Ну не в Казани, это была деревня, но не очень далеко от Казани, но на Волге. Чем-то отличается деревенская жизнь в России и здесь? Здесь у меня отдельно стоящая ферма, соседей нет, народу нет, только животные. А там все-таки была деревня, и поэтому вся социализация. То есть, постоянные соседи, постоянно какие-то люди и так далее, родственники. Сколько здесь до ближайшего соседа? Не очень далеко, километр. Один километр? Да. А как часто вы вообще пересекаетесь? Есть какие-то общие дела? Да, например, собаки туда бегают. бегают, и мне приходится туда идти даже в ночи за собаками. То есть, по сути, там сколько, 80-90% времени вы проводите вдвоем с Жаком и с животными, да? Да, да. у нас есть работник, то есть он каждый день, кроме выходных. То есть, три человека. Знаешь, сколько стоит примерно вот такая ферма, чтобы купить и переехать сюда жить? В этом регионе, вот в регионе каштал -бран. Да, я поняла, от 150. От 150 тысяч евро? Да, да. Это с домом или просто это земля? Это с домом, ну с руинами, с руинами. С руинами, которые надо восстановить, но в принципе жить можно. Да, ну можно купить просто землю, это дешевле, да, И если есть разрешение на постройку, то это будет дешевле. Наши овцы, 10 дней назад буквально мы их обрели, но не покупали, это мальчик большой. А зачем а их покрасили? остальные девочки. Я... Потому что если они убегут, а, мы сможем их оставить. Да, мы да. У вас они недавно? Они у нас здесь дней всего как потому что англичане им пришлось ему ехать а, в свою Англию, и им негде было оставить овец. Так и что они вам нам просто подарили? Просто подарили, да. Класс. Что вы планируете с ними делать? А, три беременные уже ага. девочки. Вот, поэтому я очень хочу научиться делать сыр. Кэйжу фрешку. Кэйжу фрешку. Да. Я очень хочу научиться их доить. Так что будет молоко. Класс. Овечье. И, и шерсть. То есть убивать мы их не планируем. На мясо мы их не планируем. Единственное, если кто-то захочет, мы будем продавать живьем. Угу. И все. Окей. Их как-то зовут? Да, их зовут. Он Стад. Это жеребец. Стад. Стад. Стад. Да, это жеребец, как бы, в переводе. А потом девочки две, вот видишь, с коричневыми ногами, да. ее зовут Леди. Леди. Да, другая, тоже большая, ее зовут Сноу, потому что она белая. И две девочки маленькие, это их дочки, угу. Майл и Блоссом. Блоссом, расцвет. Угу. Классно у вас здесь, душевно так, какой-то островок любви, счастья и добра. Бывает по-разному. И дерутся, и болеют, и умирают, к сожалению. Но некоторые гости, которые приезжают, нам говорят, возьмите нас в собаки. Хотим быть вашей собакой. Я сама хочу быть своей собакой, честно. Потому что они избалованные, любимые и так далее. Да. Или лошадкой. Да, или лошадкой. Или на худой конец свинкой. Нет, свинкой не хочу. Они грязные совсем, но им это нравится. Самое главное. Да. Подписывайтесь на канал Ромы, ставьте ему лайк, лучше два. Всем добра, терпения, любви понимания. Пока.